Нет, вы на канале компании Автостронг. Помните, что в компании Автостронг 200 тысяч разнообразных запчастей. Сейчас мы находимся на четвертом этаже нашего громадного склада. Посмотрите, сколько здесь кузовщины именно для вашего автомобиля. Также помните, что в Автостронге отличные цены и есть быстрая доставка по регионам. Ну а прямо сейчас мы разберем мотор не подарок, снятый с Mercedes-A-класса. Встречаем М166. Двигатели Mercedes M166 – это рядные атмосферные четверки объемом от 1.4 до 2.1, которые предназначены для установки на автомобиле, созданной на основе сэндвич-платформ. То есть на Mercedes A-класса и созданы на его базе каблучок Vaneo. Данные двигатели производились с 1997 по 2005 год. Этот двигатель имеет алюминиевый блок. В ГБЦ один распредвал, который приводит 8 клапанов. В приводе ГРМ однорядная цепь. Данный двигатель под капотом автомобиля установлен под углом 60 градусов. Двигатель м 166 не является лучшим выбором для А-класса и каблучков Ванео. Он не экономичен. Проблем в нем больше, чем в дизеле ОМ668. Ресурс примерно 300 тысяч и то при хорошем обслуживании. Капитали данный двигатель бессмысленно, потому что он одноразовый. Бензонасос на двигателе м 166 после 15-20 лет службы устает и начинаются проблемы. Снижается его производительность, снижается тяга двигателя, также появляются рывки при разгоне, а также двигатель может заглохнуть на холостом ходу. Обычно эти симптомы появляются при уже прогретом двигателе. Бензонасос находится в баке, поэтому, чтобы его достать, поменять, надо снимать бак. Навесное оборудование на данном двигателе практически отсутствует, но всю нужную навеску мы нашли на нашем огромном шестиярусном складе. Итак, поехали. Генератор на двигателе М166 не обладает большим ресурсом. Его ремонт, снятие и установка – это частые причины появления А-класса либо Ванео на сервисе. В нем ломается буквально все и электрические и механические составляющие. Генератор может заклинить. Также генератор может не выдавать требуемого напряжения, а также из-за изношенных подшипников он может загудеть. Из-за своего расположения данный генератор подвержен попаданию на него брызг, и это приводит к коррозии на обмотке статора. При снижении производительности генератора загорается индикатор, указывающий на низкое напряжение зарядки. Также отключается электропотребители вплоть до усилителя руля, если генератор совсем слаб или батарея разряжена. Данный генератор поддается ремонту. Но, естественно, есть отличный вариант купить БУ-генератор в АвтоСтронге. Стартер на двигателе М166 выходит из строя реже, чем генератор. Если двигатель не заводится, то чаще всего проблема в плохом контакте клем на стартере или клеммы на массе двигателя. Также бывали редкие случаи, что на венце маховика стачивали зубья. На дорестайловых автомобилях с двигателем М166 расходомер встроен прямо в ВБУ, поэтому по задумке Даймлер. Эту деталь надо менять вместе с ИБУ, а это неоправданно дорого. Поэтому люди нашли несколько способов ремонта ДМРВ. Было выявлено, что из строя выходит специальный калиброванный резистор, который связан с чувствительными элементами ДМРВ. Для ремонта надо выпаять старый и впаять новый. В последнее время впаивают переменный резистор, чтобы можно было точно отрегулировать его сопротивление и добиться правильных показаний с ДМРВ. На практике общее сопротивление моста резистора должно быть от 228 Ом до 245 Также может потребоваться перепайка пленочных резисторов, если пленка повреждена. На практике из-за проблем с ДМРВ двигатель плохо заводится, либо холостой ход нестабильный. Также ухудшается тяга и расход топлива возрастает. Двигатель м 166 в зависимости от года выпуска отличается исполнением дроссельной заслонки на ранних экземплярах. Там, где в ВБУ встроен датчик массового расхода воздуха, дроссельная заслонка обычная, с электронным сервоприводом. А на более поздних рестайловых моторах дроссельная заслонка объединена с ЭБУ. Этот узел надежный, но если есть проблемы в ВБУ, то стартер может не крутиться. Дело в том, что плюс на управление стартера подается именно с этого блока управления без каких-либо реле и предохранителей. То есть, если стартер перегружен, то ЭБУ может просто сгореть, но такие случаи минимальные. Проверить линию стартера можно по 72-му пину. То есть подать на этот пин напряжение 12 вольт, и тогда стартер должен ожить. Напряжение должно подаваться через лампочку, которая будет индикатором и предохранителем. Если стартер не оживает, то ЭБУ надо менять либо чинить. Также дроссельные заслонки имеют версии для холодных стран. Такие дроссельные заслонки имеют по два штуцера, подводящих антифриз для их обогрева. Соответственно, в системе вентиляции картера трубки тоже обогреваются антифризом. А двигатели, которые эксплуатируются в холодных странах, имеют проблему с замерзанием эмульсии в дросселе, а также в верхней изогнутой трубке системы вентиляции картерных газов. Свечи зажигания на двигателе М166 надо менять каждые 20 тысяч километров, но эта процедура требует тонких и ловких рук. Потому что доступ под капотом к ним затруднен, сверху их не видно. Проще всего поменять свечи снизу, подняв автомобиль либо загнав его на яму. Из-за изношенных свечей замечено, что двигатель начинает потреблять слишком много топлива, примерно 12 литров на 100 километров. При этом пропуски зажигания не фиксируются. Обычно пропуски зажигания появляются из-за износа одной из свечей, а также из-за пробивания искры через резиновые Свечные наконечники, которые являются частью модульной катушки. Такая катушка стоит новая по оригиналу 120 долларов, заменители, естественно, в два раза дешевле. Но есть отличный вариант бушной катушки в Автостронге. Данную катушку надо менять, если после замены всех свечей мотор продолжает трястись, плохо тянет и фиксируются пропуски зажигания. Нередко на двигателе м 166 перетирается шланг, который подает топливо в рампу. При этом топливо попадает на двигатель. Пары бензина засасываются в салон. Также в худшем случае топливо может загореться. Были случаи сгоревших автомобилей. Поэтому срочно следует поменять вот этот шланг на новый. Но лучше это сделать превентивно. Данный шланг доступен к продаже по оригиналу. Под заказ. На топливной рампе отсутствует регулятор давления топлива, а это значит, что он находится в бензонасосе. Если двигатель неуверенно запускается и давление топлива в рампе быстро падает после остановки мотора, значит надо менять модуль бензонасоса. Нередко на двигателе м 166 барахли датчик положения коленвала. Из-за этой неисправности хорошо прогретый двигатель глохнет и не заводится, пока датчик не остынет. Благо, датчик на этом моторе меняется очень легко. Говорят, что в его честь даже назвали часть двигателя коленвал. Итак, встречаем, Николай, и мы начинаем нашу разборочку. Иногда в салоне А-класса появляется запах выхлопных газов. Выясняется, что выхлопные газы просачиваются в салон через рассохшиеся трубки системы вентиляции картерных газов, которые находятся на блоке цилиндров со стороны моторного щита. Часто при больших морозах в изогнутой трубке системы вентиляции картерных газов возникает водно-масляная эмульсия. Она там появляется из-за коротких поездок. Частенько из-за закупоривания трубок системы вентиляции картерных газов большая часть масла выдавливается через трубку щупа, а о наличии влаги в масле и картере указывает наличие эмульсии на масло заливной горловине. Чтобы не допускать такой ситуации, надо менять вот эту трубку, а также совершать длительные поездки для того, чтобы двигатель хорошо прогревался и выпаривал влагу. Термостат двигателя M166 идет в сборе с корпусом и датчиком температуры. Цена соответствующая 25 – 25 долларов. Если термостат износился, то двигатель не будет нормально прогреваться. Помимо обычного щупа двигатель м 166 оснащен электронным датчиком уровня масла, который иногда сбоит и без явной причины показывает низкий уровень. Но, к счастью, Уровень масла можно перепроверить классическим щупом. Помпа системы охлаждения на двигателе м 166 может стать причиной постоянного гула и воя. При замене помпы стоит оценить состояние трех роликов ремня навесного оборудования, потому что ролики и натяжитель могут преждевременно износиться. Натяжитель меняется вместе с кронштейном. В комплект входит три ролика. Цена по оригиналу комплекта 150 долларов. Довольно часто и известная проблема двигателя M166 – это появление коррозии на кулачках распредвала. Коррозия появляется из-за влаги и эмульсий, которые этот двигатель успешно накапливает. Да и характер автомобиля способствует накоплению влаги и эмульсий, потому что а-класс создан для коротких поездок по городу, но ржавчина на кулачках – это не приговор. Считается, что ржавчина на кулачках распредвала – это не приговор. Достаточно сократить интервал замены масла, а также изменить стиль езды в пользу более долгих поездок. Другое дело – это ржавые кулачки распредвала и изношенные ролики рокеров. Тогда Придется менять распредвал. И это наш случай. Коррозия поела и кулачки распредвала, и ролики рокеров. Беда, печаль. Нередко на моторах М166 возникает износ шеек распредвала и их опор. Это происходит на фоне больших интервалов замены масла. Дело в том, что канал подачи масла к парам трения в ГБЦ имеет небольшое сечение и быстро забивается сгустками масла. Это приводит к износу шеек, их опор, а также к износу кулачков распредвала и рокеров. Первые проблемы со смазкой ГБЦ – это стук либо цокот гидрокомпенсаторов. Двигатель M166 может громко грохотать в первые секунды после запуска из-за проблем со смазкой или загрязнения гидрокомпенсаторов. С данной ГБЦ ничего не случается. Если говорить о состоянии именно этой ГБЦ, то мы видим нагар в камерах сгорания и на клапанах. Мотор масло ел. Блок алюминиевый, открытая рубашка охлаждения, на стенках цилиндров алюсиловое покрытие, видите, не магнитится. Задиров и царапин мы не наблюдаем. Все в норме. И нагар на донышках поршней. Ресурс цепи ГРМ на двигателе М166 небольшой, в районе 100 тысяч километров. Растянутая цепь грохочет при работе двигателя. По сервисной инструкции менять цепь, ее направляющий и натяжитель надо при опущенном двигателе. Только тогда будет доступ ко всем узлам. Но цепь можно поменять и протяжкой, но в этом случае не получится поменять другие компоненты. На натяжителе цепи есть пробка, вынув которую можно вкрутить штуцер манометра и измерить давление масла. На холостом ходу при работающем двигателе давление масла должно быть. Один бар. Если меньше, значит, надо искать причину. Причиной может быть отложение в масляном канале, а также изношенный маслонасос. Масляный насос двигателя M166 не выдерживает работы на старом масле с подгоревшими частичками. Образуются царапины между его шестернями и корпусом. Давление смазки снижается и это пагубно влияет на здоровье пар -трения. Также бывали случаи разрушения пластиковой части редакционного клапана. В этом случае масло, подаваемое в каналы смазки, стекало обратно в поддон. В целом для беспроблемной работы двигателя м 166 нужно качественное масло желательно с допуском 229.3. А теперь поговорим о состоянии поршневой группы. Шатунные вкладыши изношены до меди. Коренные вкладыши с задирами. не Незакоксованные маслосъемные кольца и компрессионные кольца подвижные Графитовое напыление на всех поршнях стерто. И коленвал выглядит подозрительно. Такое ощущение, что все шейки коленвала начали покрываться коррозией. Разборка закончена и сегодня мы разобрали двигатель не фонтан.